Нет да ладно. На пути. К источнику вечной молодости. Мы не знаем, что это такое. Мы могли бы возглавить экспедицию. Вы ведь жек вородей. Я Бэтмен. Тут ходят службы. Деймис держим поисками источника молодости. Не дури, Джеки. Источник станет тебя испытывать. <мас> наградой будет источник. А -а -а! Русалочные воды. Вот наш курс. Мы забираем корабль. Ничего личного. Нас поджидает опасности. Сначала русалки. Черные борода. Да ладно. Его боятся даже пираты. Если я не доберусь до источника, не доберешься и ты. Ну, началось! Огонь! Мы, не слуги короля? мы хоть раз сможем встретиться, чтобы ты ничем в меня не тыкал? Биться до конца! Знаете это чувство? Стоишь на краю обрыва и тянет прыгнуть вниз. <музык>